Дорогие женщины, поздравляю вас с праздником 8 марта, с праздником весны, добра, тепла и женственности. Хочется, чтобы пожелать вам не просто хорошего настроения, а такого настоящего женского наполнения. Это наполнение состоит из каких-то просто тысяч мелочей, и нам очень важно, чтобы каждая эта мелочь была на своем месте. Нам важно радоваться погоде за окном, нам важно, чтобы был рядом любимый мужчина, нам важна интересная работа, умные дети, здоровые родители, чтобы у нас было какое-то интереснейшее хобби, чтобы рядом были подруги, чтобы рядом были понимающие нас люди и так далее, и так далее, и так далее. А наша школа, конечно, очень старается принести какую-то внести свою лепту и какие-то определенные звенья в эту историю, историю вашего счастья. Кто-то нашел хобби интересное в нашей школе, кто-то нашел вообще для себя новую профессию, открыл. А для кого-то мы приносим просто хорошее настроение. Мы будем и дальше стараться, наша школа, школа Наталья Пугачева, будет и дальше стараться для вас дорогие наши женщины, а вы постарайтесь и для нас, и для себя, и для вообще для всего этого мира быть счастливыми, быть здоровыми и радоваться тем дням, которые у нас есть. Будем с вами вместе!